Посмотреть, погулять. Больше части посмотреть, показывать самим пока нечего. Смотрим, любуемся жизнью. Что увидели? Мы с животных. Леденцы. Технику. <смех> Гуляю. Выращиваем рыбу, перерабатываем ее. Делаем рыбий жир, рыбную муку из нее. Из рыбьего жира делаем теперь новую фишку. Рыбное мыло. Порадовать детей интересными видами животных. Может быть, что-то интересное почерпнуть для себя. Понятно. Там вот мыло еще из рыбы продают. Едем, вот, наслаждаемся комфортом. РЖД. А где вагон-ресторан? Да, вот вагон ресторана вот, ищем. Добавлю, что очень приятно здесь ехать. В целом атмосфера очень гармоничная. Возник более важный вопрос. Никогда не понимал, откуда в рыбе жир. Расскажите про это немножко. О, а у вас есть жир? Ну, так же и в рыбе есть жир. Да нет, мы торгуем керамикой. Вот, а усилено, старательно. А это не... Датнер. Датнер. От, от неров. Да, спокойно такая игра. Так. Хорошая. Торгую своими народными делами. Народным инструментом. Что я делаю? Людей веселю. О, ты сам радуюсь. Это изделие из натуральной кожи ручной работы. Кожа премиум класса, в основном российского производства. На одно изделие будет больше изделий, громкодейственной работы. Интервью берете. Какой вопрос? Это мыло натуральное из нашего рыбьего жира. Вот, заживают ранки, потому что жир рыбий содержит там разные волшебные штучки. Олег! Олег! Иди сюда. Иди сюда рассказывать будешь. Много новых людей узнаем, хозяйства новые, и как бы люди нас узнают больше. Мне понравились больше всего коровы, они такие большие, еще и маленькие цыплята, они такие пушистые, маленькие, хорошенькие. Видел интересных цыпленков, цыплят увидел, пушистенькие, и курочки маленькие. Как там ярмарка? Ярмарка 21-я. На 12 последних из них мы приходим. Очень хорошо, красиво, организовано все. Молодцы.